11 часов убегаем с пляжа сегодня море теплое волны с утра практически не было сейчас небольшая поднялась ну и народ соответственно набежал как бешеный но все равно место где лечь еще навалом народ развлекается набежала тучка чуть-чуть капает дождик но народ уходить не собирается, потому что море сегодня просто сказочно. Народ гуляет по набережной. Набережная здесь хорошая, и пешеходная дорожка, и велодорожка отдельно есть, даже немножко зелени, что особо важно для нас, так как мы с собачкой здесь. Но, как всегда, постепенно коммерция отвоевывает бесплатные пляжи. Видите, ставят навесы, лежаки. Не только переносные зонтики, но и стационарные навесы. То есть, считайте, это уже кусок пляжа пропал для простых отдыхающих.